Женщина божественное чудо, В глазах ее огонь, в душе пожар, Одной улыбкой пошатнет рассудок, И для мужчин волшебный Божий дар. Она тиран, она дика, спесива, эмоций чувств своих, она раба. Но все же упоительно красиво И также упоительно слаба. На ней одной все человечье древо, И лишь на ней вся держится земля. Она сегодня может королева, А завтра может свергнуть короля. Да. Характер крут и нрав ее напорист, Но лучшего создания в мире нет. Она немедля бросится под поезд И воскресит божественный рассвет, при ней все ладно и всегда все в норме. Она мудра и ласкова, как лань. Убой поведет, всегда дитя накормит. Найдет слова любви, где боль и прань. Не надо покорять их, не покорны, Не надо поучать их, не поймут. Колени преклоните пред иконой. Богословенной женщине,